Как понять речь носителей, когда они говорят так быстро? Вы хотите, чтобы ребенок понимал быструю речь носителей? Поставьте лайк, если да. Потому что в этом видео я расскажу, в чем заключается секрет понимания носителей. Секрет, который вы не найдете ни в одном учебнике английского языка. С вами Диана Билан, преподаватель онлайн-школы ILS. ILS. Your bilingual Итак, что же такое быстрая речь носителей? Дело в том, что человек устроен таким образом, что он хорошо понимает на слух то, что может бегло сказать сам. И плохо понимает то, что сам не может быстро и легко выговорить. Это значит, что необходимо говорить так же быстро, как и носители. Только э, так можно понимать их беглость речи. Безусловно, сразу говорить быстро не получится. Надо начинать постепенно с проработки фраз, сначала медленно, а потом уже ускоряться. Именно этим мы и займемся прямо сейчас. Давайте возьмем первое простое предложение во времени Present Continuous. Папа готовит ужин. И сразу отмечу, запомните, что слова в предложении никогда не произносятся по отдельности. Папа готовит ужин. Это звучит странно и неестественно в реальной жизни. Ни англичане, ни американцы не отделяют одно слово от другого. Daddy is making dinner. Они наоборот соединяют их как паровозик одно слово прикрепляется к другому. Это превращает фразу в один состав, как будто вы произносите одно длинное слово. Как сделать это соединение? В английском языке, в отличие от русского, тянутся не гласные, а согласные. Это немного непривычно, но это так. Have a drink. Have a drink. Have a drink. What's that? What's that? What's that? What's that? My working day. My working day? My working day. И получается примерно следующее: Have a drink. What's that? My working day. Если мы проговорим наше предложение: Папа готовит ужин медленно, то у нас получится примерно следующее: Daddy's making dinner. Dinner. dinner. Давайте повторим вместе с мультфильмом. Возьмем еще один пример. Who says birds don't fly? Кто сказал, что птицы не летают? Попробуем соединить каждое слово в предложении медленно, чтобы у нас получился паровозик. Who says birds don't fly. А теперь давайте повторим вместе с героями мультфильма Angry Birds. Who says birds don't fly? Повторите следующие фразы. Сначала медленно, удлиняя согласные, а затем быстрее. What are you doing? Get out of there. What are you doing? Get out of there. What are you doing? Get out of there. Теперь послушайте оригинал и проговорите сразу за ними несколько раз подряд. What are you doing? Get out of there. Друзья, тренируйтесь понемногу каждый день и у вас обязательно получится говорить так же быстро, понимать мультфильмы, а потом и фильмы на английском языке. Вам понравился этот урок? Напишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли повторить фразы вместе с героями мультфильма. Да или нет? Да, и дорогие друзья, не забудьте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы быть первыми, кто увидит наше следующее новое видео. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS.